Если сотрудники работают на пределе, ну вот как у меня, например, у меня очень, ну многие работают без нормальных выходных, потому что очень много работы, то если я приду сейчас каким-то новшеством, которое будет ну, ну, то есть лишнюю бюрократию им добавят для того, чтобы их работу больше там выстроить, как-то упорядочить. Ну, и, естественно, они это воспримут негативно, потому что они скажут, слушай, чувак, мы и так не отдыхаем, у нас выходных нормальных нет, и ты тут сейчас что-то наслушался, да, и решил там нам усложнить время там по принятию решения по проектам, там на некоторое, ну, еще на какое-то мы должны время дополнительно на них затрачивать, мы вообще сейчас все загнемся. Шикарный пример. Поэтому, то есть нужно, наверное, сказать, что, окей, мы давайте это сделаем, но вам нужно какой-то ресурс у вас нужно тогда с вас снять, вам освободить, не знаю, куда пока его деть, да, то есть мы его куда-то отложим, на что-то забьем лучше, на несколько проектов, но вот сейчас вот это внедрим. То есть ну, для того, чтобы чем-то наполнить, нужно сначала что-то освободить. Я хочу за это орден дать, потому что очень хороший пример, очень важный. Спасибо большое. Значит, приходишь в команду, а там все в мыле уже сейчас, и они без выходных работают, и вотпуск отпуск не ходили, и четыре недели подряд у них не было выходных, и ты говоришь, ребята, сейчас будет системная работа. Они говорят, да, хренеть, еще системная работа нам сверху нужна. Значит, я просто встаю и ухожу, потому что я в это вообще не играл, не подписывался на это. Все. Значит, да, постоянно такая ситуация случается, значит, важно понимать, во-первых, системная работа, она как раз про это. То есть как сделать так, чтобы высвободить время за счет того, чтобы убрать лишние дребезги переключения. Зачастую времени-то в команде хватает, оно просто тратится на то, что совещания идут не 25 минут, а 4 часа, за счет того, что на принятие решений мы тратим э, дни вместо того, чтобы принять их за 5 минут. За счет того, что э, планирование проекта мы не проводим и постоянно возвращаемся назад, постоянно бегаем, перезваниваем, передоговариваемся, ищем людей, которые сейчас в командировке или э, там, э, отключились и не можем вовремя найти, чтобы в проекте следующий шаг выполнить. То есть много времени высвобождается, когда команда начинает работать системно. И системная работа в первую очередь про то, как помочь команде избавиться от этих авралов и рутины. Но если команде предложить еще этот бонус, потому что я все понимаю, я хочу, чтобы мы не как совраски бежали, я хочу действительно убрать то, что мы раньше пытались объять необъятное, я хочу убрать сейчас проекты неприоритетные, сфокусироваться на главных, но на выходе сделать повторяемую масштабируемую систему, уже на базе которой мы смогли бы взять новый проект, новых людей включить и большего результата добиться, но уже не с высунутым языком, а уже получая удовольствие от своего труда. Значит, и первый ответ такой, что системная работа как раз про это, как фокусироваться на главном в условиях хаоса и постоянного аврала. Но если еще дать им такой бонус, это будет отличное вхождение, отличный способ продажи системной работе команды.